Как меня слышно? Можете что-то поставить в чат от 1 до 10, например, насколько меня хорошо слышно и насколько хорошо видно? Или не видно, не слышно? Хорошо видно и слышно. Отлично. Супер. Можем немного с кем-то познакомиться, кто здесь вообще, кто собственник бизнеса, кто директор, кто из какого бизнеса, буквально пару Пару слов можете написать в чат, чтобы я понимал какой-то отклик на э, и точно знал, что это будет вам полезно и интересно. Кто здесь? Кто прячется? Товары из Китая возим. Угу, отлично. Супер. Еще кто? Э, кто еще сможет сказать? Есть производители украинские, например? Или интернет-магазины? А может кто-то с розеткой работает? Хорошо, ладно. Давайте тогда пока мы включаемся. О, вырубляемая мебель, Кривый Рих. супер оптовая торговля спорттоварами. Это интересно. Есть у меня такие клиенты и по спорттоварам, и по меблям, поэтому я уверен, значит, будет интересно. По поводу меня буквально пару слов. Да. Я руководитель отдела продаж компании Unipost Fulfillment, в продажах там более 13 лет, 6 лет управляю а, отделами продаж, ежедневно я провожу переговоры с директорами и собственниками малого среднего бизнеса, поэтому я напрямую заинтересован в том, чтобы дать вам максимальную пользу и э, те... Преимущества, которые вы сможете использовать уже сегодня-завтра буквально. Вот, Поэтому начнем с того, кому будет полезен этот вебинар. Конечно, производителям товаров, импортерам, дистрибьюторам, интернет-магазинам. То есть всем, кто работает с товарами. Вот, Если у вас есть склад, кстати, у вас есть склад, поставьте плюс, у кого есть свой склад. Вот кто сам ежедневно работает, ходит на новую почту или на Укрпочту, отправляет посылки э, или, возможно, к ним приезжает э, новая почта. три плюса. Значит, Сергей, я так понимаю, много времени. Видите, да? Так, Андрей, Александр, угу, супер. Значит, что мы сегодня узнаем? Да, что, еще, что такое фулфилмент, да, там база? Буквально в нескольких словах. Не будем сильно на этом задерживаться, ну, чтобы не тратить сильно времени. Кстати, давайте сразу определимся. Если у вас есть какой-то важный вопрос, который вы действительно хотите задать, и услышать на него там объективный, адекватный ответ, то напишите, пишите его сразу же. Я буду перерываться со своей презентацией и сразу же отвечать вам. Хорошо? Договорились так? Всем подходит. Буду считать, что подходит. Так, дальше. После того, что такое фулфилмент, что такое фулфилмент заказов как его использовать да, для того, чтобы ваши продажи выросли, да, чтобы ваши расходы упали. Эм, вот. Дальше способы организации, как вообще организовать у себя на складе ну, непосредственно сам фулфилмент. Да? Потом э, все-таки рассмотрим выгоды на фулфилменте, на аутсорсинге да? и способы влияния на финансовые показатели интернет-магазина, а также, что очень важно, да, это управление рейтингом продавца маркетплейсов за счет клиентского сервиса. То есть как с помощью фулфилмента э, да, увеличить рейтинг и, и с этим работать. Вот. По этому база, ну прям сразу же, да что такое fulfillment Комплекс операции с момента оформления заказа покупателями до момента получения им покупки. Все, ну то есть это база, это все понимают. Есть четыре основные процесса. Приемка и хранение, обработка заказа, комплектация и доставка. То есть тогда, когда ко мне приходят клиенты, спрашивают, что такое fulfillment как к нему перейти, у нас есть четыре этапа, про которые мы проговариваем отдельно как работать с хранением, с каким товаром непосредственно, как правильно обрабатывать звонки и надо ли вообще обрабатывать звонки, какие есть нюансы в комплектации, потому что ну, товаров огромное количество. Да? И через что лучше доставлять? Все, ничего сложного, буквально 4 столпа, 4 процесса основные. Да? И на следующем слайде… Да, мы поговорим про то, а то, если вы захотите у себя организовать фулфилмент, с какими проблемами вы столкнетесь изначально. Первое, не своевременная отправка заказов. Я уверен, хотя бы у кого-то из этого чата, из этого вебинара, точно менеджеры когда-то отправляли не вовремя заказы. Или, например, ну, вы же все знаете, что новую почту, если до 5 часов дня вы пришли, отдали заказы, то они на следующий день уже у клиент, ну, в основном, если это по Киеву. А если вы после 5 пришли, отправили, то уже через день отправляются. И сталкивались ли вы с таким, что у вас заказов понасобиралось, и менеджеры уже по дороге домой, да, если это там 10-20 отправок, идут на новую почту и отправляют заказы. Сталкивался кто-то с таким, и потом клиенты жаловались о том, что долго к ним товар идет. Или, например, вот неправильная комплектация заказов была. Был у меня интернет-магазин, ну, которому я помогал с продажами, настраивал процессы. И там постоянно менеджеры, которые продавали, они сами всегда Шли на новую почту и отправляли. То есть у них была такая смена. В понедельник, вторник один менеджер, среда, четверг другой. И в пятницу, когда много заказов, уже там третий менеджер. Ну и постоянно, постоянно не менялись. И неправильно комплектация. Особенно это была косметика. И там ну, очень похожие баночки. И менеджеры, которые новые приходили, они всегда там, путали, что это такое. Да? Дальше. Огромная проблема оборудовать склад техникой. Потому что у нас есть наши украинские производители, которые свои интересы, так сказать, дают, как нужно склад устроить. Плюс у вас всегда еще свой человек, который вам говорит, что нужно купить, и он, ну, может быть, не сильно компетентен, да, в том, как правильно организовать рабочую площадь, рабочее место, кому из подрядчиков вообще пойти, что закупить и что нужно для склада, да, потому что он может сказать, что нужны там приборы, а может сказать, что нужно там полки, А для того, чтобы ну, там, произвести полки, которые выдержат определенный вес, нужно тоже ну, нормально постараться, для того, чтобы найти адекватного, хорошего подрядчика. Вот. А как сложно найти и обучить сотрудника? Кто-то сталкивался с проблемой действительно обучения просто кладовщика. Вот обычная позиция – кладовщик. Ну, в киеве это тысяч пятнадцать гривен ну, в среднем плюс-минус для того чтобы он умел с 1с работать он был ответственным э, за товар и мог еще там адекватно общаться с менеджерами и вести складской учет будем считать что вы с этим сталкивались потому что ну не знаю как у кого но но это боль это боль у многих бизнесов э, с которыми я работал ну и вообще среди моих друзей собственников бизнеса вот Компетентный сотрудник всегда хочет большую оплату. То есть, когда э, вы растете, когда бизнес растет, тогда, когда там, вы, организов, вы организовали бизнес, у вас там сегодня 10-20 отправок, вы там начинаете уже деньги зарабатывать, э, чистыми на себя. И тут вам надо вырасти. Вы ищете сотрудника. Квалификационный сотрудник всегда хочет, ну, там, часто сколько, Киев 15-20 тысяч э, гривен. А если у вас доход 2000 долларов, и вам надо, грубо говоря, почти половину, отдать сотруднику, который еще не так заинтересован в вас, вас, да, как в бизнесе, в самом, но он компетентный и вам нужны его знания и всегда сложно его удержать, потому что есть компании, которые переманивают, а компетентные люди, которые уже выросли, они всегда хотят денег, ну и это нормально, но поэтому это большая проблема, поэтому будьте готовы к тому, что, ну, что нужны будут инвестиции в сотрудников. Вот. Дальше. Сложно справиться с увеличением объема продаж без привлечения дополнительных сотрудников. Давайте так. Кто занимается товаркой, знает, что декабрь это всегда самый прибыльный месяц. Ну, вот. У кого, кстати, если не секрет, у кого какое самое большое количество заказов было в декабре? Может кто-то поделиться? Ну, то есть там 300, 400, 500, 700 может заказов у кого-то было. Потому что есть некоторые клиенты э о, о игрушке, да, и, и, и у игрушек, конечно, на, есть э такие спады, а есть ну, там огромное количество заказов, особенно если это сентябрь, перед, э перед первым э сентября, когда в школу, то детям нужны игрушки, чтобы начинать играть. Так, ноябрь, сезон, да, в декабре, представьте, у клиентов, ну, одного допустим из клиентов разберем в среднем 100 150 отправок в день в декабре это количество доходило до 500 до 700 как вы думаете сколько надо ну сколько надо обычному бизнесу да увеличиться в сотрудниках и в своих процессах для того чтобы там в 5 6 раз отправлять больше посылок больше рутины собирать эти заказы, не потерять ТТН, наклеить правильно, отправить правильно заказчику, клиенту точнее. Еще, если туда еще нужно вложить какой-то новогодний подарок, если еще там что-то в обмен, возврат идет, а кто, ну если CRM-системы нету, ну там вообще, конечно, можно потеряться в этом всем. Но просто представьте, как увеличится в 5-6 раз и только на один месяц. Y... Um... И найти нужно сотрудника, быстро его обучить. А когда вы, э, знаете, сам собственник бизнеса, то вы все делаете в бизнесе. Вы отправляете, вы принимаете заказы, вы курьеров нанимаете, да иногда и сами курьерами становитесь. Ну, это реальность, это факты, и ничего в этом плохого нет. Но смысл в том, чтобы где-то набрать сотрудника, который пришел, поработал, потом ушел, и еще и, ну, так сказать, ничего э, со своего <со интереса себе там не забрал и не, и не ушел, это сложно. Очень яркий... Пример, тоже среди интернет-магазинов, среди моих знакомых интернет-магазинов, у него, него интернет-магазин по игрушкам. Начался сезон, у него есть своя газелька, набили полностью там газельку игрушками для того, чтобы развести клиентам по магазинам и ну, розничного э, покупателя потом и непосредственно по магазинам сотрудник только вышел на работу у него с ним там даже трудового договора нормального не было и он на окружной в киеве э, ударился ну, попал в ми минимальную там дтп и все сотрудник просто встал с машины и вышел и ушел и все ну то есть Просто нанял сотрудника, называется, чтобы он помог ему справиться с ростом, а оказалось, что, что он просто сам поехал решать, сам поехал развозить. Ну, и, и такое бывает. Вот, дальше маркировать каждый товар и знать, где что лежит. Вот э, из 10 клиентов, которые к нам приходят, которые звонят, интересуются, где-то больше 60% сразу говорить, что они не знают, сколько у них товара, где как лежит, и, и вообще объективно не могут оценить свои остатки. Не то, что по 1С, не то, что по там, еще каким-то программам, не то, что по Excel, а вообще не понимают, где что лежит. И даже крупная компания, у которых там по, 100, по 150 отправок в день, мне собственники звонили, говорили, что ну, мы не знаем, где что лежит. У нас как-то оно отправляется, как-то оно есть, как-то оно ходит. Но они понимают в общем цифрах, что все, сегодня 150 продаж, отлично, супер, мы заработали сегодня денег, а где что лежит – кому через неделю через две через три отправить товар который произвели месяц назад ну как бы никто это точно не скажет и где он точно лежит вот это очень важно потому что не знаю каждый кладовщик свой склад как бы охраняет можно так сказать по-разному у кого-то все подписано все лежит на полочках а кто-то э, я король хаоса у меня знаю где что лежит не надо мне объяснять как делать как работать ну вы же знаете что бывают такие сотрудники вот а выбрать программу для работы склада интегрировать ее с CRM, ну как вы думаете сколько денег это стоит кто-то вообще ну, сталкивался уже с таким там ама или битрикс 1с соединяли интегрировали я уверен что кто-то точно это делал и это огромная боль огромная боль, потому что найти из подрядчика, особенно если вы собственник бизнеса, а вам тех специалисты объясняют э, своим языком, а вам это на, ну, на своем, на, на техническом, на специализированном языке, а вы не можете понять, как это сделать, потом они еще удивляются, а как же ну, это можно не понять? Или, когда вы нанимаете проект менеджера управлением, чтобы он был между вами и между тех специалистом, то это... Ну, это увеличивает, ну, во-первых, стоимость, во-вторых, еще насколько качественно он будет с вами общаться. Ну, просто сто... ну Я просто со своего опыта говорю, что... С какую систему не внедряли, что не делали, прописать ТЗ изначально – это самая важная задача. И вот от ТЗ зависит все. Но для того, чтобы написать ТЗ, нужно провести ну, огромную, огромную аналитику, огромное понимание. Даже ну, нужно посмотреть на, работ, на работу этой всей системы, для того, чтобы дальше ее внедрять. Так, вот это такие основные да, проблемы, которые… Э, которые с которыми вы столкнетесь, если вы сами захотите сделать. Это неплохо, плохо, не хорошо, если вы сами будете это делать. Это выбор каждого. Каждый сам определяет, как, как ему правильно сделать. У, у некоторых выходит, отлично, супер. У некоторых не выходит, ну и они либо переходят на аутсорсинг, а, ну, либо там дальше решают, что делать с их бизнесом. Вот, поэтому если вы собираетесь делать fulfillment собственными силами, да, то ну, Владимир, я думаю, что если вы захотите, мы отдельно пообщаемся, и я вам говорю, как мне говорят клиенты, и как мы с ними работаем. Ну, ведь, да, есть собственники бизнеса, директора, которые знают, как работать со складом, а есть те, которые не знают. Вот, Поэтому все индивидуально, но я вам в целом систему говорю о том, как есть. Поэтому, когда... Доходит до вопроса, сколько стоит fulfillment и как его учесть, да, что, например, у интернет-магазина там по 150 отправок в день, да, у них есть свой склад, есть там свои сотрудники, то всегда там бухгалтерия или финдиректора, ну в большинстве, хорошо, там, в большинстве случаев они забывают учесть да, о том, сколько стоит э, разработка, сколько стоит разработать. Э, под них, ну, адаптировать под них систему управления складом, ту же 1С э, или, там другие системы, э, сколько стоит обработка возвратов, да, э, на время, чтобы пойти на новую почту или новая почта к вам привозит, как удобно, а разобраться, что это за товар, от какого клиента, ну, тоже невинально, содержание склада, да, э, это аренда, это там помыть его, обработать специальными там жидкостями, химией охранять, если нужно болезнь персонала и текучка я думаю там ну, большое количество а, собственников бизнеса а, во время да, а, так называемой ну, пандемии они ну, поняли что сотрудники очень часто болеют и иногда это может даже на несколько месяцев выбить бизнес ну, есть а, есть примеры вот пики и спады продаж а, Ну, есть сезонность сезонность здесь всегда сегодня вы можете отправлять 20 30 50 послезавтра или там через месяц у вас пойдет рекламная кампания там таргетолог даст результата ну, все у вас будет 200 300 отправок на да, потом опять там 2050 закупку оборудования его амортизация. мы уже поговорили о том что оборудование на склад нужно индивидуально покупать и оно она стоит не по 2 не по три тысячи гривен а, в долларах и, и индивидуально да и смотря исходя из того какой товар время Сколько времени стоит потратить для того, чтобы себе да, организовать fulfillment Потому что ну, не с первого раза все так быстро выходит у, у большинства. Я говорю, есть собственники бизнеса, у которых там, есть склад хороший. Есть собственники бизнеса, у которых есть сотрудник, который может это организовать. А есть собственники бизнеса, которые не могут. Им это сложно. Им лучше управлять маркетингом. Репутация. Если вы отправите неправильно... На заказ раз человек успокоится два человек напишет вам три человек уже позвонит вам четыре он просто уйдет от вас и будет искать там, другого другого поставщика другой интернет магазин ну это реальность здесь э, ничего и как дальше потом в инстаграме начнут вас фоткать э, точнее начнут скрины в инстаграме выкладывать э, отмечать тегами в фейсбуке ну, в общем Бывает такое, я уверен, вы знаете. Вот, логистика ну, там, вообще, это отдельный вопрос, потому что сколько стоит отправить машину по Киеву или из Киева в другой город это индивидуально все. Компетенции развивать сотрудника, да, отправлять его там на какие-то семинары, обучение, искать, где-то что-то это, это тоже стоит деньги, это тоже э, как бы очень дорого. Вот, маржинальность бизнеса, да, непосредственно смотрим, что фульфимент увеличивает э, маржинальность бизнеса, насколько, в прогрессии, там за год, пять лет, как это будет выгодно, как это будет эффективно. Вот. Поэтому, что такое fulfillment, да, там в общем, общая схема, да. Э, давайте рассмотрим с двух сторон. Э, ну, мы можем индивидуально по преимуществам поговорить. Э, Индивидуально. Смотрите, общая схема, что такое фулфилмент, поставщик товара, да, передает товар на склад, тем самым мы его размещаем, оно уже видно в личном кабинете, а клиент с другой стороны идет в интернет-магазин, делает заказ, он тут же падает в личный кабинет, и вот в подборе комплектации да, товары соединяются. То есть то, что положили на склад, на хранении, то и собирается с заказом, упаковывается, отправляется доставщику, и клиент получает товар. Все. Легко и просто. Дальше. Есть три основные стратегии фулфилмента. Да? Классический fulfillment, когда товар вы отправляете на склад, и он со склада уже отправляется к клиентам. Или к кроссдокинг, когда там, он забирается с нескольких магазинов, или чтобы отправить в один заказ, ну или смежно. Да? Когда можно товар отправить как из своего магазина, так и забрать с другого магазина или поставщика к себе, и перенаправить уже напрямую клиенту вот что давайте рассмотрим теперь вот, по факту да по преимуществам вот хорошо э, регина задайте вопрос э, от вас чтобы вы хотели сейчас услышать давайте э, разберем немного чтобы мы по фактам прошлись если это не полезно допустим вы считаете есть вопрос А можете ну, вообще ответить, то есть заходит то, что я вам говорю, ну то есть те преимущества, та работа, сталкивался ли кто-то с такими проблемами, которые я… Спасибо, Светлана, за то, что поддержали. Э, отлично, хорошо. Так, что дает Fulfillment на аутсорсинге? Давайте ну, разберем вот эти преимущества. Во-первых, да… Давайте поговорим по поводу скорости запуска. Если у вас интернет-магазин, да, как быстро вы сможете отправить товар да, вашему клиенту. Точнее, нет, не один товар. Давайте вот хоть 20-30 отправок в день ежедневно делать, ежедневно делать и расти. Вот по поводу скорости. Вот так вот, если, ну если вот так вот рассмотреть да это надо закупить товар у поставщика перевести к себе на склад его разместить и разбивать по заказам ну если так уже посмотреть да то есть это может от нескольких дней до недели а плюс еще если арендовать склад до да, найти сотрудников под это поставить систему ну это еще увеличивает и увеличивает время собственника каждый знает Каждый сам может посчитать, сколько его времени стоит, как собственника, и стоит ли ему решать э, эти вопросы. ну Если уж так посмотреть, для кого-то это может быть, для кого-то час может стоить тысячу гривен, для кого-то тысячи долларов, для кого-то и больше. В прогрессии развивая. Тестирование гипотез. Кстати, кто как тестирует гипотезы? Ну, и знаете, что, что это такое? Когда новый товар вы запускаете, и вы думаете, закупить у поставщика там 10 тысяч себе да, наименований товара или на наименований товара, пойдет ли оно быстро продаваться, или оно будет держаться на складе там по несколько лет. Тоже у крупных компаний есть примеры, когда они закупают там по 4,5 тысячи товаров, и в итоге они не могут их продать. Кто-то сталкивался с таким, что ну, покупал товара слишком много и не мог его продать. И потом выходил в ноль или в минус. Или, может быть, в маленький плюс. Вот, ну, сам с этим сталкивался, поэтому это очень больно. Это очень больно, поэтому лучше протестировать. И у нас был клиент, который непосредственно из Китая закупал э, так называемые пледы. Да, который он закупил, протестировал. Там, реклама запущена, склад есть, все, закупил, через месяц привез и начал продавать активно уже их. Вот. Дальше. Отсутствие капиталовложения на этапе запуска. Еще раз, для того, чтобы арендовать склад, для того, чтобы э, нанять сотрудников, это нужны деньги. Ну, по факту давайте смотреть: на это надо много денег. Сколько, ну, давайте, какой город мы сейчас, например, разберем, Киев или какой-то пригород, да, чтобы по факту, по поводу капиталовложений мы сейчас с вами на коленках просчитаем. Киев, Одесса, Днепр, Львов, Харьков. Так, есть предложение по городу? Киев, Харьков. Хорошо, давайте так смежно, да. Аренда склада в Киеве, давайте в Харькове, Харькове где-то от 120-120-150 гривен за квадратный метр. В Киеве может 200-220. Это если мы смотрим Киев, если мы смотрим ну, ближайшее по, по круговой. Эти цены вы сможете посмотреть на OLX или там на разных э, площадках. Ну, то есть это за квадратный метр. Надо снять ну, порядка 100 квадратных метров. То есть, да, уже считаем, что это уже от 15 до 20 тысяч гривен. Плюс сотрудника нанять. Рабочая сила, ну, давайте так, упаковщика, сейчас, если мы посмотрим там, на работе, на WorkUA, упаковщик будет стоить там от 12-17 тысяч гривен. То есть, в среднем можно брать 15, то уже 35 да, это для того, чтобы склад, да, минимальный склад запустить, просто для того, чтобы организовать. Внутрь еще, если закупить, если закупить стеллажи, если закупить еще тоже, э, ну, где-то же надо это все хранить, э, охрану плюс, плюс поставить, оставить, то есть это ну, ну, 2000 долларов в среднем. Давайте ну, чуть выше поставим, то есть 2000 долларов для того, чтобы запустить склад. Это мы не берем в учет того, что, конечно, можно это домой привезти, можно это на склады поставить, ну, на, на, в офисе склады организовать. Это мы вот разбираем, если запустить свой отдельно склад. А для того, чтобы... Э, ну, то есть, 2000 долларов, с этим мы можем смириться. IT-инфраструктура. Для того, чтобы запустить ВМС, ну, это не, не 10 тысяч долларов если у вас там, например, по 100 отправок в день. Кто-то ну, кто вообще знает, что такое ВМС-система? Кто-то работал в ней или слышал, что такое ВМС? Просто интересно. Для того, чтобы, ну да, можно так сказать, да, управление складом, знать, что где лежит, что в какой ячейке, и для того, чтобы прописать ТЗ, для того, чтобы сформировать, ну, это, это огромное количество времени э, и денег. Э, зайдите отдельно в Google, зайдите в YouTube, просмотрите. Ну, в общем, это для вас уже по факту будет, э, будет не то, что новым, а реальностью, которая стоит больших денег и инвестиций. Вот, дальше, гибкая масштабируемость. Про что мы говорили? Что фулфилмент на аутсорсинге, вы можете хоть сегодня отправлять 20-30 посылок, отправок, заказов. Завтра 50-100 заказов, а можно вообще там до 700, до 800, там до 1000 отправок в день. да, Если мы там по друпшиппингу, например, смотрим эм, какие-то товары из Китая, которые на хайпе, которые можно сразу же поотправлять. Вот. А послезавтра опять 10-20-30. А если нет заказов, то нет затрат. Все, вы просто продали склад и не заполняете стоимость. Оно у вас ни за хранение считается, ни за отправки, нет товара, нет заказов. Нет нет товара, нет заказов, нет инвестиций. Все, вы вы не платите просто денег за то, что склад у вас где-то стоит, и все, и пустует. Качество клиентского сервиса. Когда вы работаете с фулфилментом на аутсорсинге. Вы задаете стандарт упаковки, стандарт э, отправки ваших заказов, как его комплектовать, э, как с ним бережливо или не бережливо относиться да, для того, чтобы клиент, когда получил заказ именно от вас, он мог сделать анбоксинг вашей коробки там, на этом выложить фотку красивую в Инстаграме, до да, открыть какую-то открытку поздравительную, если это какие-то праздники, и он может быть э, Уверенным, что когда он заказывает у вас, всегда товар придет красивый, ухоженный, адекватный, объективно Это как знак качества. О том, что он всегда может у вас заказывать и даже может ну, там, легко, сделав заказ у вас, отправить кому-то на подарок его. Но ну, ведь все мы хотим, если забыли кому-то что-то подарить на день рождения или на какой-то праздник, хотим отправить товар и хотим знать, что у поставщика он будет адекватный не чтобы на себя принимать смотреть перепаковывать и отправлять передача рисков за товар эм, сколько ну, там работая в сфере сколько было случаев э, вообще там в мировом ну, в Украине да там в мировом что склады там э, попадала молния в него с складами что-то случалось с товарами кто очень много э, разные а если, ну, там, не знаю, может кто-то мне поможет и подскажет, было ли такое, что, ну, там, со склада того же самого украли товар. вот приехали и, и украли. Ну, было ли такое, что вы приезжаете, а у вас товара нет? Ну, или части товара, или куда-то он пропал, да, если это у один склад. Что у меня есть такие примеры, там, где хранили там на 5-7 тысяч долларов э, товар э, в магазине. А потом утром пришли, нет. То есть ну, это реальность, это объективность, да, которая есть. Есть форс-мажоры, э, а есть э, ну, воры, с которыми надо бороться. Поэтому всегда фулфилмент на аутсорсинг, если у вас правильный контракт, если у вас правильные там, э, условия, отношения, то э, всегда фулфилмент несет ответственность за это все. Э, и вы сможете за это возместить хоть да, не полную стоимость, но вы вернете свои деньги и сможете их дальше в обороте прокручивать розница плюс маркетплейсы. В фулфилменте на аутсорсинге вы можете отправлять товары как розничному покупателю, так собрать пул и отправлять там на розетку то же самое. У нас есть клиенты, которых мы и напрямую отправляем, и магазинам отправляем, и на розетку тоже собираем заказы и отправляем ему, а розетка уже со своих там складов отправляет клиентам. Ну, то есть все можно комбинировать, и вам не нужно там... У себя в CRM-системе записывать, кому что, как контролировать, пришли ли деньги, как этот расчет. Это все ведется в одной системе. Отказ от управленческих вопросов. Вот кто работает со своим складом? Кто мне ну, сможет поддержать или, или опровергнуть то, что работа со складом это всегда это постоянные вопросы, управленческие, операционные: что-то докупить, что-то организовать, где-то что-то зависло, эм, сотрудник, ну, то есть вот управленческий вопрос, который здесь сейчас нужно решать. А это забирает у вас времени для того, чтобы больше в маркетинг вложить, например, в продажами, там, разобраться с клиентом? Поддерживаете вы ли вы такое? Бывало ли, или объективно сейчас понимая, сколько времени да, вы могли потратить на решение этого вопроса о том, что ой, свет отключили. Отключили свет на складе, все стало, вы не можете отправлять запросы, Владимир. Я предлагаю индивидуально с вами поговорить и, и разобраться. Ну, разобраться в том, что, что не так. А давайте пока дальше проговорим. Так, какие товарные категории э, подходят для фулфилмента? Вы э, потом сможете посмотреть видеозапись и, и более детально да, проговорить. Потому что э, по факту для того, чтобы выгодность фулфилмента э, для вас была, Товар должен стоить ну, там, порядка от 400-500 от гривен. Тогда можно эффективно и, и на склады отправлять, и там, за тот же самый фулфилмент платить там, один, там полтора доллара, да, в зависимости от товара, в зависимости от работы с ним. Вот. ну Если вкратце, по поводу книг. вот Я сейчас хотел бы немного более детально сказать про книги, потому что у нас там есть 3-4 клиента, которые отправляют книги. Один клиент под вебинар. Он делал пред, предзаказы на свою книгу, да, предпродажу книгу э, осуществлял. И мы там, получили от него 2000 книг и отправили там, буквально в течение 3-4 дней всем ему клиентам на территории Украины. Этот спикер приезжал из-за рубежа. Он ничего не делал. Он просто прислал к нам книги, и мы их разослали. Все, и клиент получил уже деньги в это же время. Вот. Товары для дома, для животных, косметика, инструменты, одежда. Ну, одежду, в общем, принимаем, запаковываем и отправляем клиенту, куда он закажет дальше. Так вот. Не всем подходит аутсорсинг фулфьюмента, потому что есть нестандартные заказы. У меня, например, один из клиентов, там, с которым мы ведем переговоры, у него обслуживание своего же товара это крупногабаритное, поэтому ну, невыгодно для него, и мы ну, там смотрим, как мы можем помочь там, с другой товарной категорией, но по факту не для всех подходит. С этим просто стоит смириться и самому организовывать. Да. Дальше. Улучшение финансовых показателей, то есть конкретно, да, на чем можно увеличить э, прибыль свою. Да, э, с помощью Fulfillment вы изначально сможете там, прописать тарифы, да, и определить стоимость э, на товар, на, на то, какая может быть маржинальность, и учесть да, эти форс-мажоры, все связанные с сотрудниками, всем остальным. Да. Также э, согласитесь, что если вы покупаете товар оптом, у какого-то там поставщика вам всегда э, цена будет э, ну, меньше чем по дропшиппингу то с чем я сталкивался что клиент сам говорил что я не хочу по дропшиппингу я хочу купить больше у товара э, у поставщика товара для того чтобы самому его отфотографировать плюс там цена дешевле и самому его отправлять уже по клиентам тоже сокращение штрафов от маркетплейсов по отмененным заказам когда вы используете аутсорсинг то вы уже точно знаете, что оно работает все как часы. Как только приходит э, заказ в систему, он сразу же идет в работу. Он в, в течение 20-30 минут будет упакован и уже э, передан на зону отправки. То есть вы будете уверены в том, что товар отправляется, и он качественно собран о том, как вы прописали, как вы договорились возвраты по товарной категории, обработка заказа в олд-центр, то есть ну, сразу же это действие отдается на аутсорс по прописанному скрипту, по договоренностям, по изученному продукту, все формируется. Управленческий учет, управленческий учет если более детально, да, вы видите в дешбордах ваши основные Ваши основные ключевые показатели бизнеса – количество отправок, количество товаров в пути, сколько денег вы ожидаете получить, сколько у вас там где-то зависло, на для того, чтобы вы могли уже строить дальнейшие планы, цифры по продажам и по прибыльности. По поводу нас. Да, как юнипост, да? мы отгружаем как B2B заказы на маркетплейсы, так и B2C непосредственно там клиентам уже там через Новую Почту, Укрпочту, ну и все остальные такие популярные почтовые службы. То есть вы можете к нам сгрузить товар, а мы уже будем его распределять. Туда, куда вам нужно, куда будут заказы приходить. И хоть это можно на розничные магазины, например, клиенту привозить на точку. Хоть я же говорю, хоть в интернет-магазин другой там, собрать. Хоть международные заказы, да? международную доставку организовать клиенту. Это тоже можно все организовать. Мы используем как cross так и консолидацию. То есть мы можем как принять товар и отправлять ежедневно вашим, вашим клиентам, так и можем просто принимать из других магазинов, Да, ну, например, там, с остатками у вас вопросы. Вы можете присылать нам остатки, мы отправляем клиентам. Можно забирать товары от поставщиков по Киеву, там, машина, которая будет курсировать. Мы с каждым клиентом разбираем индивидуально, как нужно собрать товар на что нужно уделить внимание, как нужно его принимать, нужно ли фотографировать по поводу брака, нужно ли как-то ну, специально его хранить да, там, в отдельном месте. Это все оговаривается, это все прописывается в контракте. Мы контролируем сроки годности. Есть клиенты по косметике с тысячами SKU, которые ежедневно контролируются. Предпродажная подготовка товара. Товар всегда будет упакован бережливо. Он всегда осматривается. Если пылью, то можно там протереть, упаковать. Есть клиенты, которые добавляют даже леденцы в свои заказы своим клиентам. Это тоже важно учесть, если вы хотите, если это нужно. Да? Система безопасности, видеонаблюдение, охрана, нет слепых зон. Если с клиенту возмущается о том, что ему пришел какой-то не такой товар, мы по видео видеонаблюдение можем отследить процесс упаковки и зафиксировать это как для вас, так и для клиента. Про международную доставку сказал, доставка курьерскими службами, интеграция у нас с ними через API, ну и отправка напрямую, дропшипинг, легко подключить нового дропшипера к нам для того, чтобы мы отправляли уже ваш товар ему. А он зачитал деньги либо на наш личный кабинет, либо уже вам. И это все можно фиксировать в заказе, в заявке. Точка самовывода склада в Киеве да, на метро Бориспольская. Маленький склад и большой склад 1500 квадратных метров под Киевом. Если нужно, можно создать контент, фото, видео, описание, паспорт товара. Да, вы можете либо сами заполнить все данные в паспорте, либо нам прислать, и мы его измерим приборами. Профессиональная ВМС-система с адресным учетом, которая ежедневно у нас улучшается. Собственные разработчики, которые делают для вас личный кабинет, в котором вы эффективно работаете и настраивает саму ВМС-систему. Вот Склад класса Б в пригороде Киева, как я сказал, полторы тысячи квадратных метров Это сейчас, что будет через пару месяцев. Это мы уже индивидуально с кем будем разговаривать. Те будут видеть этот рост. Электронный документооборот. У нас нет бумаги. Мы не работаем с документацией через бумагу. У нас все в онлайн-сервисах, акты, договора, все, что по максимуму. Можно убрать человеческий ресурс, мы убираем и прорабатываем с вами индивидуально. Финансовые гарантии. Как я сказал, у нас э, договор вместе с вами, и мы несем финансовую ответственность за ваш товар. Вы, будь, вы можете быть максимально уверенными. Наши риски застрахованы со своей стороны. По поводу личного кабинета, я вам скажу так, множество компаний говорит, что у них есть личный кабинет, но не могут дать вам точное количество остатков все уже минут они не могут сделать интеграцию с, с другими учетными системами а, они принимают там по Telegram, по google таблицам заказы ну там ежедневно в течение дня ну не знаю здесь уже вам судить с кем как работать но мы предлагаем то решение в личном кабинете которое отличается и которое постоянно дорабатывается как я сказал с помощью своих разработчиков и тогда когда вы становитесь нашим клиентом мы индивидуально с вами смотрим по поводу интеграции по поводу того какая система а поверьте у каждого из вас ну, разные системы но ну, там мало у кого повторяются бизнес-процессы каждый по-разному только 1с там ну, большое количество э -э большое количество ну, непосредственно э -э как это правильно сказать э -э ну там в 1С у каждого бизнес-процесса по-своему настроенный, э у каждого совершенно. Точно мы столкнулись. Но. Как выглядит личный кабинет? Вы можете как с компьютера в него зайти и увидеть эффективно и понятливо, его, да? так и с телефона. Мобильная верстка на высшем уровне. Можете видеть список посылок, кому отправлено, на какой стадии, сколько стоит, кто получатель. Все можно редактировать, видеть статус, стоимость, если нужно ее прислать, если нужно отправить. Там, вы ну, видите основные статусы, которые вам нужны для того, чтобы любой сотрудник, который новый, например, менеджер, у вас пришел, и он работает, там, например, в 1С у себя заказывает, потом захотел внутренний личного кабинета зайти типа, посмотреть более, более расширенно. Да, это можно легко понять. Быстрая обучаемость. Поэтому что мы предлагаем вам для того, чтобы вы могли протестировать, да, ну, давать работу с fulfillment. Мы даем вам тысячу гривен на пользование услугами UniPost с помощью промокода Хабер. Просто переходите к нам на сайт, пишите Unipost либо ä, в Гугле, либо сейчас вам ссылочку в чат скинем. Переходите, оставляйте заявки, пишите промокод хабер или в телефонном разговоре скажите, что вы от хабера. Мы всегда рады видеть клиентов хабера, с которыми работаем. И у нас, так сказать, даже своя коммуникация, индивидуальный счет. Мы более расположены клиентам с под хабера. Вот. Пробуйте. Тысячу гривен как раз хватает для того, чтобы проверить тестовую партию. То есть вы ничего не теряете. Вы привозите просто товар внутри личного кабинета делайте заказы отправки и пользуйтесь Fulfillment, а дальше уже принимайте решение работать а дальше, как вы работали, или использовать что-то новое. Вот наш номер телефона. И если у вас есть еще какие-либо вопросы, можете их сейчас задать. Мы сможем их сейчас более детально разобрать. У нас буквально там минут 5-6 осталось. Я с удовольствием отвечу на них. Для того, чтобы разобрать их так, ждать от кого-то вопросы. телефон повторяем 067 234 47 -45. если хотите индивидуально поговорить просто звоните на него спрашивайте ивана и можем индивидуально С... в какой сфере владимир может более детально Написать или мы сможем индивидуально с вами созвониться и проговорить, чтобы разобрать по факту кейс. Было ли кому-то полезно сегодня? Можете написать. Спасибо, Александр. Спасибо, Александр. Хорошо. Анатолий. Все вам спасибо. Коллеги. Если нужно будет запись вебинара, раскидывали ссылку в чате. Обращайтесь. Также пришлем презентацию. Вместе с видео. Всем спасибо большое. Все, как... пожалуйста. До, до встречи. Да, до свидания. Да, До встречи. До свидания.